Так, всем привет, с вами я.. Красный вос. Короче, сегодня мы поиграем в DOS Эээ... Да, сегодня наконец-то до видео давно выше, я уже забылся. Но мы сегодня будем проходить в потому что я долго не был в досе. но Некоторые разы я играл, кстати, я доходил до этого. Да, вот. О, вот сколько я, кстати, очил, не вы видео ну нет, без, нет. пока что без вас почему не красный блин я не красный у я белый так, вот такие ачивки мне осталось где-то 8 раз два три четыре пять шесть семь восемь ачивок осталось это истинный тысячу а тысячу комнату конце это все мы сегодня попытаемся это все сделать ну короче да я уже трех ребят персонажа уже ребята с места ну мы начинаем короче ну для этого первое, пока что какая-то пауза так я хочу вам приложить вот такой канал ну, и только 4 подписчика но довольно нормально Видео снимает уже довольно нормально. И если вы хотите посмотреть подсылки в описании, заходите на его канал и смотрите его. Давай он, вот, когда нормальные пулики у него уходит. Ну и плюсом стримчик бывает и самой будет. Ну когда-то еще и в видео быть со Потому что мы с ним тоже снимаемся. Ну, короче, на этом баус заканчивается. Мы переходим в игру. Так, для этого. Что мы сделаем? Мы пойдем о у, конечно же, куда без этого? У меня тут красный волос, а тут вообще белый волос. Ну, значит, канал будет называться белые волосы. Как обычно. Так, начинай! Долго. Ты долго вообще уже? Долго вообще. Долго конец-то Я вообще ничего не куплю Не могу ничего покупать Нет, у вас все снялось, ещё Ну, короче Да, он как обычный. Так, давай напишем. Обещаю. А, кстати, что-то стряпкает, не так? Но никакие шелты вообще не стоят. Ой, ой. Я хотел бы вот получить себе. Ой, вот получил, короче. Ой, вот, вот, вот так Так, игра дальше, да. Стола к монеткам по мне. Идем. О, жига, жига, жига. Жига. Блин, вот и зух не кушает. Ещ ⁇ кушает. Да вы издеваетесь, тут шкаф Да блин, тут шкаф издевается Да чё за фигня? Бафик. Чё-то выводят и... Азмычки, конечно, да? вы ещё азмычки тут выпадают Всегда Почти всегда выпадают, но не всегда. И хоть я могу все... Кстати, надеюсь, я пойду до 100 дверей, потому что я там же пройду до 100 дверей, а сейчас я не знаю. Только как не издевайтесь. А я уже посмотрел, я пошла сосредоточь. Ну как спастись, у меня нету племян. Оху. Фу. Фу. Сейчас Хорошо. О, таблетки. Классические таблетки. Э, а у за все. А нет, ну. Ну, я знаю. Ну. Ну... Ну, момент нафиг. Да, да. Окей. Давай. Ну, это Не знаю, да, Ладно, я в красоту открою. Выплевать. Ну ладно, я просто хочу заутаться, ребята, этими монетками, что купить Кресты, ключи так. И так Может быть не, не будет кресты таундек, принять туго. А ну зато. Ну ладно. 155 хватает мне, конечно же, да, на один крест. А нет ключей, денег хватит. Во, О, а что, как доспех светит? лучше ключик не надо искать. Не сделайте еще ключик. Да, да, сколько можно, это уже такой бит. Ладно. Ладно, ладно, что еще-то поделать? Да, что еще-то поделать, да, фигда. Поискать ключики, конечно. Как обычно. ключ же? Ключку же. Ладно, я просто сейчас еще поутала себя, то а это еще ничего не долго будет. А тут где-то несколько... Секонд проживает. Ну, ну, несколько... А там еще лайк будет. Я так обычно еду, я знаю, как крестик. Хочешь, включай эту? Идем дальше. А, блин. Я так обыстрелась от этого Клайза. Кажется, что у нас друг друга дату фейкового змея? Ну а у меня тут долго этого фейклупа я хочу, что я хочу пустить можно бесплатно получить можно купить за эти монетки ну, хм, всякое то давали у вас Всё, сейчас будет э, скорость не, конечно. Не буду сейчас, сейчас не будет. Еще же есть скорость. Кстати, не будет. Конечно. Все, ага, приветсик. Привет, Сик, любимый сик. сик, конечно. Так я просто что тут просто золото заспавлюсь да, офигительно у меня есть, нет, блин Ну пусть звезти <свист> <свист> что <-то> такие дела у нее? Ну значит у с... нее что-то хорошо или что-то из бедили. Я же просто такой же, где, где? -то. Так, сколько уже видео это идет, Ааа, вот раза в минуту, нужно не Короче, я продолжу, когда я дойду до Сидафи. До короче, вот я уже дошел, да. Ребята, давай мою фигу и короче. Я сейчас золотаюсь вот тут, этими золотами. Золотами. Так, обычно будет этот... Целути. Блин, я уже когда то не знаю. Блин, нет, как уже будет. Все, ребята, открывай а и фигу, давай, вот. Что, Что Раз. Мешко. Подожди мы когда у него Так, мы сейчас ребята. 5 вот таких штучек 5 мне подсказок сейчас я сейчас понимаю вот этот вообще этот монетки монетки монетки монетки вот так все вот так все вот так все вот так все там это Так, у меня сейчас ребята до всех махнуть. Следующе там для них. 6. Блин. <звучит> а где еще-то слышно? Где еще один-то? Ноль восемь три шесть. Ага, я новый был. Где эта такие гришка? О! Блин! Блять. Я сейчас запишу тут. Ребят, прошло несколько Ребят, минут. Короче, сейчас. Короче, я уже прошел вот эту фигуру. И если вы чем, что, только один ключ мне попался. И все. Больше не то. Ну я такая не часто. А чёрт, да что? Так, ребята, ищем. Пока я еще, я пока остановился. Короче, ребята, я запись чуть-чуть как-то... Сначала чуть-чуть дошел до да, СИКа уже, и давайте мы, ребята, вместе с вами дойдем и пройдем в СИКа. Короче, ребята, простите, что я чуть-чуть так задержался. Я уже дошел, да, но я забыл включить запись. Короче, я уже включил запись, потому что, ну, не знаю, чего-то... Ничего не запись. Это я, я, я просто заходил. Да. Короче, я уже ушел, я там всякое так. Да? Я уже забыл, что я выключил запись. Да, я не включил запись, но я уже нашел запись. Я Простите. Уже... Короче, ну... у как-то с Что-то я заберемся. Ууу, я уже пошел в сикво вторговую, ребят. Я следовал за и, короче, запись останавливается. Да блин, еще и ключик искать, Отлично. Нет, ребята, я сдал. короче ну на этом ребята я оставлюсь боли кут ребята 88 дверей наконец снова обновлений я тоже не знаю что мне летит Ой, короче на это кстати реально распяти не был кстати в магазине это вообще прикиньте даже не использую с короче ну всем пока если вам понравился ролик подпишитесь поставьте лайки и ребята и еще подписывайтесь на Рубиксы и ставьте лайки, тоже под подниму лайк. Мы тоже с ним, еще и с ним тоже можем сняться. Ну, мы с ним уже и так снимаемся. Всем пока!